Doctor's story. С вами мастерскую гончарную на территорию городка Геллера. Как я говорил, это работа значит, старая, которой занимаются мужчины здесь, в городке Геллера, уже несколько сотен лет. Производят эти типичные изделия каждый день, практически они что-то изобретают. Это практически артисты, художники. Значит, все начинается из глины. Вот глина, которую добывают именно здесь, в окрестности городка Герлера. Глина с некоторыми черными или серыми точками. Это означает, что в ее состав входит большой процент тоже железа. Из-за этого они получают очень прочные изделия. Не только из-за этого, потому что у них есть свои секреты. Естественно, когда сушат эти изделия, они должны их сушить в течение определенного времени. Когда мешают эту глину с водой, тоже должны ее держать в бассейнах в течение определенного времени. Если час меньше, час больше, получится не очень прочные качественные изделия. По виду, да, это качественные изделия. Но узнать этот секрет только эти мастера, за счет которых детства.. Значит, занимаются этим. После того, как добывают глины и добывают не на поверхности, а именно на глубине иногда 10-20 значит, метров, смещают значит, с водой в бассейн. После этого получают значит, Такую смесь, значит, нужную смесь для того, чтобы производить эти разные изделия из глины. Вот типичный станок традиционный, который до сих пор используют для того, чтобы производить эти изделия. Многие удивляются, видят такие огромные изделия, как можно их крутить на таком станке? Нет. Они крутят их частями, основной, потом лепят эти части для того, чтобы получить такие значит, огромные изделия. Значит, крутят, как вы видите, ногами, руками лепят эти разные изделия. Вот нам он сделает сейчас тарелку не небольшую. Значит, все работает. Ноги, руки, я думаю, и голова тоже должна работать. Так что без головы у нас ничего не получится. Значит, вот тарелка, как вы видите. В тарелке сейчас сделаем чашечку. Чашечку маленькую. Значит, вы, здесь в первом помещении видны более простые изделия. Во втором помещении вы увидите такие более сложные изделия. На очень много есть специальные штампы, галературы. Значит, это изделия, которые невозможно подделывать. Редко когда встречаются в магазинах, кроме генерала, потому что дорого их перепродавать возможно. На самом деле и трудно их подделывать, потому что их значит, производят, их красят именно юные художники, которые работают обычно при мастерской. Сейчас есть значит, техникум или училище специально рядом с генералами, где они учат эту работу на научной основе. Так что берите любую тарелку или любое изделие и можете царапать таким образом. Вот видите. Это очень прочная, значит, в основном краска. Все краски в основном, значит, или все изделия покрашены пищевой краской. Значит, можно пить, можно есть, потому что их обжигают второй раз после того, как значит красить. Так, мы сейчас познакомимся значит, именно с изделием, характерным для Герлада. Это верблюд гор голова, хвост. Его здесь называют волшебным верблюдом. Придумали именно мастера Герлада. Иногда называют верблюд Герлада. Значит именно это изделие. Мы сейчас с вами познакомимся, в чем заключается спирт. И в чем заключается большинство этого верблюда. Ай. Так, берем жидкость. Ну, например, молоко. О, допустим, молоко. Молоко сначала с одной стороны. Молока нет. Кофе с другой стороны. Кофе тоже нет. Мещаем. Абракадабра. Капучино. Капучину у нас выводят. Так, на, на кухне у многих семей в Тунисе стоят вот эти вернуты. Не, не просто для декорации. В них наливают, например, масло оливковое и уксус с другой стороны, Это смесь, которую добавляем в салат рабочий. Так, добрака, добра салат. Так, кухонка, можно встретить эти волшебные верблюды везде. Но волшебные верблюды в основном, значит, как я говорил, придумали мастера Гелена, В 90% случаев, я тоже покупал когда-то, не настоящие волшебные верблюды. Где на базаре? Потому что они их лепят, но не знают секрет внутри, как нужно значит, делать для того, чтобы получить именно волшебный верблюд. И вы тоже, наверное, хотите знать секрет. Ну тогда, пожалуйста, покупайте двух верблюдов. Одного ломайте другой берите с собой. Будут выгодно и вам и... Так, можно походить, пожалуйста. Время у нас есть. Значит, э -э, если хотите узнать цены, спросите у ребят, они будут рядом с вами. Это именно камни розы пустыни. Они не имеют отношения к находят их в Сахаре. Это песок с солью окаменевщим. Получают именно эту натуральную форму из ветра. Значит, в течение несколько сотен лет.